Добрый день, или вечер, или утро, друзья, меня зовут Батиман Габас, я являюсь прошлым продюсером экспертов, и сейчас происходит такая ситуация в нашем центре, продюсерском центре «Проспери», а После вот, определенной работы, которую мы сейчас вовлеклись, то есть мы ранее работали на территории, точнее с экспертами из Российской Федерации, а сейчас мы сфокусированы больше на аудиторию экспертов Казахстана. Так вот, по нашим наблюдениям мы обнаружили, увидели, вот есть такое вот сейчас понимание, что достаточно большая аудитория экспертов не совсем понимает, что такое продающий профиль. Более того, они ориентируются на блогеров, на блогерскую подачу, на блогерское продвижение, и поэтому в этой связи мы решили сделать такую достаточно обширную работу по тому, чтобы показать экспертам, что такое какой вообще продающий профиль эксперта, чем он отличается от блогерского, какие есть определенные нюансы и тонкости в продвижении экспертного профиля, на что нужно ориентироваться как правильно выстроить эту систему привлечения клиентов, именно экспертов и так далее. То есть вот эти вот все моменты, все эти детали мы решили очень подробно рассказать именно на этом марафоне. В этой связи... Я думаю, многим экспертам будет полезно узнать, зачем вообще нужно ориентироваться на продающий профиль. Зачем нужен ему продающий профиль? Ответ очень прост. Он кроется в самом названии «продающий профиль». То есть блогер ориентируется на количество подписчиков в Инстаграм. Для него очень важна активность самих подписчиков, для него очень важна, насколько аудитория хорошо ориентируется в системе, точнее говоря, в актив... то есть насколько аудитория вовлечена в контент, который выкладывает блогер. Почему для него это важно? Ответ, ну, я думаю, что всем известен, да? потому что блогер зарабатывает в основном на рекламодателях, да? то есть он показывает, демонстрирует продукты других компаний. И рекламодателю очень выгодно. Чем более активная аудитория у блогера, тем выше чек блогера, тем лучше доход блогера и так далее. Поэтому, еще раз подчеркну, блогер ориентируется на аудиторию подписчиков самого Инстаграма. Что касается экспертов. Я вас уверяю, господа, Эксперту вообще не важна аудитория подписчиков. Она нужна, если там соблюдается порядка от 4 до процентов активности да, в Инстаграм, это очень хороший на самом деле результат. Потому что в среднем плюс-минус по наблюдениям эксперт, если продает хотя бы одному проценту именно подписчиков, это очень хороший результат. Активность в целом ну, где-то порядка 4-7%. Это результат очень хороший. Почему? Потому что эксперт ориентируется на продукты собственного производства. Он ориентируется на свою технологию, на свою методику. На, базируясь на вот этой методике, он создает инфопродукт. Да? И предлагает в виде какого-то решения на осознаваемую проблему его клиента. Поэтому для него важна аудитория подписчиков не Инстаграм, а для него важна аудитория подписчиков директа и это порой две разные аудитории а подписчики директа это люди которые вовлекаются в воронку поэтому основной инструмент в системе привлечения клиентов это создание а, воронки. Даже самая простая воронка, самая банальная, она в разы повышает а, конверсию, в разы повышает вероятность того, что у эксперта будут покупать его продукты, чем если все таки он будет а, плясать и танцевать перед аудиторией подписчиков Инстаграм, то есть он будет выкладывать количество, огромное количество рилсов, огромное количество сториз, и это не всегда срабатывает а, то, как хотел бы а, то, а, точнее говоря, не всегда срабатывает так, как если бы вы работали чисто на воронках и аудиторию подписчиков директа. Вот об этом в марафоне мы и будем говорить, что такое подписчики Instagram, что такое прошу прощения, что такое продающий профиль Instagram, зачем он нужен и как работает вся эта система, на что надо обращать внимание, об этом я хотела бы с вами, как руководитель этого центра, да, который сейчас для меня очень важна, образовывать аудиторию экспертов, потому что она, то, как я сейчас вижу, аудитория экспертов очень-очень хорошо растет, масштабируется в Казахстане, и это здорово, и мне бы хотелось сразу вот эти вот вещи, проговорить и показать вот, аудитории экспертов поэтому друзья приглашаю вас на этот марафон он называется продающий профиль инстаграм эксперта и пройдя этот марафон вы уже на этом этапе поймете разберетесь что лучше срабатывает, как лучше. Это не означает, что у вас контент не будет работать, и вам не нужно ничего делать вообще. Нет, нет, это, это тоже важная часть, но она не является первоочередной. Поэтому контент нужен, и мы будем об этом говорить. Я об этом очень подробно расскажу. Тем не менее, все-таки весь акцент марафона будет на то, как правильно привлекать, как правильно выстроить вот эту систему привлечения клиентов, то есть создание продающего профиля Инстаграм. Итак, поехали, увидимся на следующих уроках. Пока-пока.